Бра, бра, бра, бра, бра, бра, бра, бра, бра. Алло, привет, малая, Что ты делаешь? Привет, я ничего, а ты что? Ничего скучаю. А ну понятно, а может быть по вечерикам сегодня вечером. А это серьезно, я уже сегодня занят. Ты вот так вот, да. Ты меня что ли не хочешь совсем? Конечно хочу, ты что? так я уже с другой же Скатина!